Вот сейчас, когда я говорю об этом, я хочу вспомнить об одном случае, который со мной произошел в конце 90-х годов. И который все поставил точки над «и», «и», как бы этот случай подтвердил мне, что я совершенно прав, что я отошел от дружбы с нашей политической элитой. Конец 90-х годов меня еще пускали в Америку, в город Бостон. В Бостоне есть такая гостиница, Regency Hyatt. Я, когда приезжал в Бостон с гастролем, я часто останавливался. там. И вот я приехал в эту гостиницу, и вдруг, когда еду на свой этаж, меня, значит, топ-менеджер сопровождает, я смотрю, в рус... написано по-русски «не... не курить. Я понял, что очень много русских в гостинице. Американцы же не знают, что мы знаем, что значит смокинг. Они думают, что это не ходить в смокинге для русских. Они написали по-русски не курить. И вдруг, когда я спускаюсь уже на концерт, иду, ко мне подходит внизу, в том, э, в том месте, которое сегодня по-русски называется отвратительным словом лаби, э, значит, ко мне подходит человек, американец, э, седовлас и такой похожий на Джеймс Бонда, постаревшую. И говорит: Мы Задоров, я говорю, да, откуда вы меня знаете? Но он явно американец, видно сразу. Э, он говорит: я возглавляю департамент ЦРУ по изучению России. Я вообще обомлел, такой знаком. У меня всякие знакомства были, но такого у меня еще не было. Я ему говорю, мне бы раньше расстрел был за то, что я с вами сейчас поздоровался. А он говорит, да ладно, времена изменились. И дальше фраза, которую я не забуду никогда в жизни: "Мы, мы, мы". Он так и сказал: "Мы проводим конференцию русских политиков и бизнесменов. Вы можете об этой конференции узнать. Вы можете найти о ней в, интер... в интернете все сведения. Просто о ней сегодня замалчивается." А о ней никто сегодня ничего не говорит, как будто этой конференции не было. И он мне говорит, вечер, да, он вот страшную фразу мне сказал, мы, я говорю, откуда вы меня знаете, спроси, я спрашиваю, откуда вы меня знаете, а он мне говорит, я по вашим выступлениям изучаю психологию русских, я говорю, вы меня сейчас к предателю приравняли практически, я теперь буду думать, когда выступаю, когда критикую наших, он говорит, да ладно, времена изменились, давайте, у нас сегодня, говорит он, закрытие конференции, вы, я, я вас приглашаю, попьем чаю вечером, вот здесь в ресторане гостей, ну, в общем, он скупердяй оказался редкий. Действительно, как чай обещал, так и только чай поставил. Даже булочки не купил. Но я видел всех, как он и сказал. Я всех видел будущих демократов. Я видел будущих олигархов. Я видел бизнесменов. Они все были на этой конференции. И сегодня, когда я на многих из них смотрю, говорю, ну я же понимаю, почему реформа образования вот такая. Да потому что вы там были, кто это образование, реформы сегодня внедряет в России. Я понимаю, почему расформировывается Академия наук, потому что вы там были, кто сегодня этим занимается. И мне этот церушник говорит, многие из этих ваших людей настолько умны, он мне вешает лапшу на уши, церушную свою, говорит, что что читали у нас лекции. Какие они лекции могут читать? Они получали по 30-50 тысяч долларов за лекцию. Вот это и есть агенты влияния, которые непрямым путем получали бабки. Вот так вот в конверте через почтовый ящик под пенек засовывали. Навро другие технологии. Подошел бывший вице-премьер. Обнялся с ЦРУшником. Приобнялись они по-пацановски. Потом мне говорит, а ты не боишься? Я говорю... Я боюсь? Ты бывший вице-премьер, нормально? И ты мне говоришь, мне, я фуфло полное по сравнению с тобой. Подошел Боря Березовский, приобнялись. Он не стал меня предупреждать, Боря, потому что у Бори нет дружбы, у него не было дружбы, у него была только целесообразность. И любовь и та с предоплатой. Жалко, мне, кстати, жалко, он хороший ученый был когда-то. Но встрял, просто вступил в политику и весь измазался. И... Подошла наша демократка одна, элегантная, красивая, и рассказала Цирушнику только анекдот, что Цирушник покраснел. Вот это был у меня гордость обуяла меня за русских женщин, которые не только коня на скаку останут, но еще и Цирушника в краску вогнать может. И а, он мне говорит, Цирушник, я... Мы знаем все, сказал он, кто убил Листьева, кто убил Старовой. То я говорю, вообще-то мы все тоже это знаем, умные люди. Те, кто заказали листья, между прочим, на вашей конференции, сказал я здесь присутствует. Он малость завис от такой наглости моей, что вот так вот в открытую я это заявил. А он говорит, мы только не представляем, кто будет президентом России. Вот как ваше мнение? Об этом. И вот все время пытался меня на... А я тоже, откуда я знаю? Я говорю, я могу пошутить, и шутка сбудется, это дело другое.